Всем привет! Мы группа «Веселые стаканчики». 10 лет на сцене вылились в огромный и отборный репертуар, включая хиты 80-х и 90-х. Современные обработки ИСКА-версии. Наши выступления в ночных клубах, на корпоративных вечеринках, свадьбах, юбилеях и концертах не оставят равнодушным никого. Свидетельством этого стал приз зрительских симпатий всеукраинского фестиваля ресторанных музыкантов «Козырной карты». Зовите нас и танцы гарантированы. Подробности можно узнать на сайте stakanchi.com.ua И не забудьте подписаться на канал в YouTube.